Я вас приветствую. И мне что-то кажется, что вы совсем запутались в нашей истории с Бэнго Фокс. Давайте я вам напомню. Так вот, это история о лжи Бэнго Фокса. Присаживайтесь по задумке, а мы начинаем. Во-первых, давайте посмотрим, с чего началось. А началось это все с вот этого видео, а правильнее, годное или говно Бэнго Фокс. Да, где я просто критиковал БМГу Фокса, БМГу Фокс решил то, что он слишком офигенный чел, решил на меня там делать обсирание. в общем, с этого все и началось. Даже я сделал ему ответку, которую вы можете посмотреть по ссылке в описании, или вот выскочила в углу экрана. Ну еще в чем прикол, я-то не доделал вторую часть, и то есть БМГу Фокс э, все равно, ну, меня очень вовремя остановил, но я все равно немного, но таил обиду на него. И как только Слава снова начал уже ссориться с тихим омутом, вот тут вот и пробудился наш БМГ Fox. и снова начал весь не в свои дела. Да, и он решил похайпиться. В скрин на экране, где он говорит, то, что он не хайпится, полная ложь, потому что тут... Все это так очевидно. До того, как Слава не начал снова спорить с Тихим Омутом, Бэмгу fox не говорил о славе ничего негативного. Но как только Слава начал спорить снова с э, Тихим Омутом, вот тогда вот и пробудился наш Бэмгу Фокс. И знаете что? Поскольку я уже устал два с половиной дня мотировать видосы, следующие пять или там не знаю сколько минут будет за меня говорить слава. Спасибо, если что, заранее. Ссылка на него в описании или вот по подсказке. Приветствую, товарищи! И да, Бэмгу Фокс тот еще негодяй. Скажу вам прямо: он не тот, за кого себя выдает. В своих видео он говорит то, что он радужное существо. То, что он никогда никого не оскорблял. То, что он вообще самый светлый человек в мире. А вот какие-то там Кошаки, Вич Слава 87, они все невероятно злые, ведь они, они берут вакцит. И обзывать ни с того ни с сего ни нашего любимого Димочку или как его там зовут, я не понимаю, сорян, если что, про Райан. Так вот. Но сегодня я вам поведу о такой вещи, которая сотрет его репутацию. Да-да-да, я надеюсь, ты сейчас смотришь этот отрывок, товарищ. И я тебе так скажу. Помнишь, у тебя даже есть один аккаунт, как хейтер обзи. Сейчас я вам его покажу. Это, если что, он зачистил свой канал И переименовал его в хейтер пикселя До того он был посвящен Обзина В целом нам там, там одно и то же, где он просто их обсирает И да, ребята, поверьте мне Этот человек, тот еще негодяй И не дай бог ты кинешь за это страйк Альфа. Так поскольку ты у нас еще хуже И, в общем-то, что я хотел сказать Бэмгоу Фокс обвиняет нас в том, что он делает сам. Это такая же логика, что алкоголик будет говорить, что пить алкоголь это плохо, но при этом сам же будет при этом являться алкоголиком. Это точно такая же логика, Митенька? Или Димочка, блин, я не буду его так называть, буду называть его Фокси. Сорян, если что, фанатом ФНАФа. Ну и в общем-то, отгадайте с трех раз. Почему же он примкнул к тихому омуту? Вы сейчас мне, наверное, скажете то, что просто дело в том, что от меня сливает по фактам, но нет. Он примкнул к нему за то, что в войне с кошаком я был нейтралом, но больше склонялся к льву. И он после этого еще и говорит, что я предатель. И, ребят, по-моему, отплатить предателю предательство это немножечко странно. Хотя у каждого вот тут свое мнение, как ему мстить. Ну, в общем-то, что я хотел сказать, ребята, не верьте тому, что он говорит. Половина всего сказанного в его ролике является либо ложной информацией, либо вообще этой информации нет. Как, например, то, что я за тихого Омута. Я вам даже могу показать один скриншот, который полностью сделан на фотошопе. И они его боятся увеличить. И я его даже не скрываю, ведь они им так угрожают, что давайте мы покажем этот скриншот и все, Мы моментально победим Славу, но нет. И, в общем-то, дело все в том, то, что он банально мне завидует. Да, да, да, ребята, он хоть и говорит то, что он использует другую студию для монтажа, но какой-то первый ролик был сделан именно в Капкуте. И насчет пиара скажу прямо. Я тебе пиарил, товарищ, без твоего ведома, правда, но пиарил. И после этого, не дай бог, ты мне что-то будешь говорить. Я извиняюсь, если я сейчас буду как-то кашить и так далее, просто я сейчас немного приболел. Ну так вот, я вам сейчас даже покажу этот самый скриншот. Чел, заявлять то, что я на стороне тихого умута, когда я против него воюю, это то же самое, то что говорить, что, я не знаю... То, что ты на стороне кошака Я тебе вот в таком примере сейчас объясню Это такая же логика, тихий Оскорблял моих родителей и аудиторию И ты говоришь то, что я на его стороне Ты хоть себя слышишь? А, ну да, я забыл сказать То, что он снял такое видео Которое показывает Ну, не буду говорить, что из-за того, что за это слово льва могут на Ютубе забанить. Но я тебе так скажу, то, что ты митинг сейчас наслабил вот такие грабли, которые тебе не непосильны, потому что про Райм сказал то, что когда он сделает следующий ролик, после этого ролика тебе ну что да, спасибо, конечно, Славин э, за то, что он дал такое интервью, но, Люис, совсем недавно я зашел в Discord и посмотрите, что я увидел. Это прямая угроза тем, что меня будут выставлять в таком свете. Классно! Даже я могу то, что аккаунт Армии Тихого Мута, это еще один канал Бомбл Фокса. Он просто не может уметь... Не, не знаю, он не может что -ли, успокоиться ну это очень деградант тупой я не знаю мне кажется у него, у него реально уже есть степень туризма потому что он творит такие вещи я не даже не хочу вообще говорить про то что много фокуса где-то хорошо говорили ну не хочу вообще говорить о этом человеке хорошо потому что скрин вот этот вот меня он бесит вы серьезно и он думает то, что он при этом прав он мне напрямую угрожает. Короче, я потом, если хотите, я взял вторую часть о лжи, лжи. Бэнго Фокса. С вами был Кашенский и всем пока.